ДИДЖЕЙ Cab Division. Я отдавала я тебе кусочком. Чужой любимый неприемлемый раз Держать добро, хранить тепло Тебя любить мне только суждено Иное вновь спать весь любовь Позволь себе